На у меня вот этот говнобокал, блядь, кусочки без человека отмыть. <свы> <свы> а это что? Ну, их много, в одной колоде. Это маска, да? Нет, в <свы> <под> одной, <свы> одной колоде такие джокеры, а в другой другие. Это, по-моему, не джокер, это маска. Джокер, Джокер, там же две маски. Ну, грустная, веселые. О. А тогда это получается клоун, а не джокер. Там, это, там же фишка Джокера в том, что это ведь Ну то есть вот, вот Ну Вот, ну как бы А оно, блядь, оно, оно, оно фильм смотрел, ебаный, блядь Блядь, а его тоже можно заказать за 1600 рублей полный костюм Та же самая хуйня так, это Это не мытый, вот это свеже помытый вообще похуй, вообще такой, блядь, похуй, блядь. Я да. человек небредливый и так-то, блядь, по сути. Короче, почти все Это все. еда? Это мой ну, в Тут вот немного еда. Вот это вот просто, я ее выкидывал, блядь, в кадре. Блядь. Я, не, я не знал, как дописать до нее, блядь. Ну просто. Может действительно вот когда у тебя крымский статус на берегу не пошел, блядь, может в этом дело. Потому что на пустой желудоке. Да, я... это, блядь, это хуета, я тебе говорю. Это, ну вот, блядь, зацени за пашину. Стилдагер, блядь, виски. Виски, блядь, за 300 рублей, виски, бля 359, блядь. да Уже, блядь, ёпта Я вот сейчас виски нюхал, Джеймис, блядь День и ночь, нахуй ну, просто. Ебать нихуя тут дистиллятов, блядь, да, блядь ну, вот Дистиллят это с того, что мне рвет куху, блядь Ну, почти со всех дистиллятов меня, я... я точно это сегодня, я не хуйню Я ее не знаю, может обменять на что-нибудь Потому что у меня еще три таких то есть коробка была на шее, две взял Саня, и а вот четыре ну, осталось, Ну, Блядь, ему похолодало это самое. Улететь нахуй. Ну, <пошел> ну, ну, <фел> <свес> <popcorn> ну так ты не особо здоровый, давай. За За, за хотя бы минимал здоровых Саней. Ага. Вот. пта, бренди, пта. Вс, блядь, глоток нахуй. Вс. <свист> просто, no, no, просто, блять, столько лет ал алкогопыта, блять, и потом такая боль, блять. <свист> <свист> да, ну там что-то еще осталось, она не вырубалась, Я здесь, блять. <свист> а это как бы? А это с пульта вот там вот так вот стоит, я ее чпоненько, чпоненько, блять. Ну <свист> как конвульсия инвалидов. Я просто попробую сейчас и все. С горла можно, да? Ну и нужно, блядь. Ну, нужно, да? Ну, нужно да. такое полотно только с горла и пить, да? Да я хуй его на это. он не знаю, можешь морозить до 90, блядь. Ну как-то так, да? Как бы, блядь, ёпта. Ни туда, ни сюда, блядь, да. Ну это бля, турбожижа, блядь mm. mm. да, и что? Mm. Mm. Нормальным запить, блядь, много воды дать, чтобы все. Оливковое масло сплюнуть, блядь Попыть <плес> ну, стакан это потом, просто и все. Это пиздец, вот это отложим, блядь <плес> <да, править. плес> <плес> <плес> <плес> За синий стакан с утра проснусь блядь. с ником Не <плес> надо за ним тянуться, блядь Ты запомни, голубой стакан, блядь Голубой стакан, блядь ну, похуй, что у меня еще блять. Это я говорю, это вот, ну, как бы боль, сожаление, страдания, блядь. Блядь, ну нахуй ты ее взял, блядь, я не понимаю. Покупал эту парашу, блядь. Я понял, я запомнил. Запомнил, да? Я запомнил. По приколу Он упал. Я знаю, он упал. он упал. Я его кидал прям в пол, блядь, мне похуй, я же в первый этаж, блядь. Я блядь, думал, пробить это дно, <свят> не пробивает даже вот это дно, то дно, <свят> сука, ёбаный Ну нет, ну вот с Пепси разбавить он как-то заходит. И, короче, по итогу, был как-то э, с это, случай тоже, на Форде работал, там что-то простой по, ну, по вине работодателя, три недели. Я на какую-то шабашку писался, там, расклеивать объемление, ну то есть менять в лифтах эти хуйни. Четыре самореза выкручиваешь, вставляешь большой лист. Вам там как-то так получилось, мы, говорит, в конце следующего заплатим, а там что за предыдущий, там что-то так накопилось, блядь, 6,5 рублей, ну, по тем годам, ну, что, 13-й, по-моему, год, неплохая сумма, я что-то рассердился, блядь, а проходит уже два месяца, блядь, я такой, думаю, что, как делать, навел пару справок, там, Google тогда еще не был так мной изнасилован, как сейчас, блядь, по, по моим, по моим запросам, блядь, вот это. У меня были только добрые кошмары, блядь, узнать где стоит машина, блядь, обрызгать нахуй в блядь, ну Ну это все это, блядь, это детский сад. Детский Валерьянка сад, но как минимум человек... Ну как минимум, блядь, ну, блядь 6500 тоже не та сумма, за которую стоит взрывать движок, блядь. или там, я не знаю, взрывать квартиру, насиловать доджи, ну там капнули. А, блядь, это не взрывать, движок. Ну, хуй, блядь. это просто его, напросто, испортить и все ну, немножко, просто там, ну, небольшие затраты на это зайдет и все Когда, Если у меня будет с ним что-то. Ну просто надо будет почистить. Я на это учусь, я знаю, я с этим сталкивался. Не, ну на самом деле ну я понимаю, что, блядь, тебе он ничего плохого не сделал. Да? Ну вот. Наоборот, даже хорошо сделал. Хотя, нет, до них же все равно не дошло даже вот ну, в той ситуации, когда это. Э, я им показал, кто они такие, они же все равно этого не увидели, блядь. Так они не увидят этого. А что делать, блядь? А что делать, а что делать? Нихуя, муравью хуй приделать. Муравьи, Что делать? Звучит как тост, блядь. Звучит как тост, блядь. Ну нихуя не Ни делать. Идти дальше по своему же плану. Я изначально от своего, от своего плана никогда не отходил. У меня было всегда несколько вариантов развития событий. Либо я ухожу в, это, в любовь, я пиздец какой охуенный, либо я ухожу в ненависть, я пиздец какой охуенный. И был вот средний вариант. Ну, ну, и ну, ты всех любишь, да? Нет, ну, ну по вот именно... Одного человека, да? В это, и, ну, и ухожу, ну, есть что-то среднее, чтобы вот ну, расколыхать. Я могу ведь и так, и так не похуй Я могу просто взять один раз напрячься Вот просто взять, один раз напрячься э, Месяц терпилы Ебать, вот, ну, блять, прям четкого вот Терпилы, блять, конченного от, свои, от, от своих, блядь, э, приоритетов Месяц не курю, месяц не пью э, Экономлю кэш И условная, блять э, Любая баба Условная любая баба Будь Калинкина, Блядь, Рогова, кто там у меня еще есть, ну блядь, ну какая появится, она будет моей. Потому что я покажу лучшие качества. Потому что а я это? так захотел. в ну, да. черри. Маленький принц? Ну, маленький принц. Да ладно? Да. я вам вкусно. А, такой, это, это работает, Блядь. Не раз не брал баху его. Угу. И не ел. Ладно, фишка в том, что... Вот, я могу и так, и так, я могу быть... блять. Ты мудила конченого. Окей, я тебе покажу мудила конченого, я тебе сейчас покажу такого конченого, что, блядь, минды придут и скажут спасибо, что подкинул нам идею через СМС-ки за Сбербанк. Ну это да, это вообще меня поразило нахуй. Они, я, я, хочешь это увидеть? Я покажу тебе такие идеи. Ты, блядь, ты захотела это увидеть. Ты, ты сказала, я люблю внимание, пожалуйста, овер дохуя внимание. Давай вот так. давай, я, я готов попробовать миллиарды разных способов, чтобы вот так пошло. Я прощупываю. Я вот, блядь, я и с мужиком могу так же, блядь. Чё мне? Я говорю... Блять, мы с тобой знакомы, сколько? Э, уже скоро ну, будет... Блять, ну, ну вот скоро будет год. год да, а? 9 <свят> месяцев. Я, <свят> с тобой, я с тобой сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть, ты меня да. охуевал, охуевал. Я просто охуевал себя, я готов Я, а, нахуй. я <свят> Постепенно начал понимать, что в этом всем есть... Ну, смысл. просто я понимал, что это, блядь, бесполезно нахуй. Это бесполезно. И это несет какую-то идею, блядь. Ну, блядь. Ебану, да не то, то что уйдет, это просто бесполезно, блядь. Бесполезно с тобой бороться, блядь. Бесполезно, вообще бесполезно, бесполезно. Из этого. И блядь, тебя бей, не бей, блядь. Я знаю, что, блядь, ну отпидет тебя. Ну хули толку, блядь. А вообще не толку никому не будет. Зачем? зачем? Ну, я понимаю, что зачем нахуй? Что это изменение? Ну, нихуя, блядь. Что, блядь? Я в натуре тебе хотел, вот, ну, я тебе отвечаю, я вот хотел тебя отпиздить блядь. Ну мне сказала... Надя сказала, мне да? Да. Наша начальница. Да. Сказ, блядь, это... Блядь. Наша госпожа да. это Давай наша на камеру госпожа. скажу. Наша, наша госпожа, госпожа. Она вам сказала. Это бесполезно, блядь. Это бесполезно. Ну я хуй, я врубаю, что это бесполезно. Это я бесполезно. вижу, что это бесполезно, блядь, уже. Нахуй это надо, блядь. Пиздец, блядь. Нарабатывать себе проблемы там, блядь. Последствия какие-то. Нахуй мне-то да надо, блядь, да. Зачем? Тут же подстроиться под ситуацию. Ну и понять, что, блядь, это нахуй подстраиваться, блядь. Вот ну, ты же по факту это подстроился. Я буду просто выполнять свое, свои обязанности. И все, блядь. И пить со мной, когда я этого пожелаю. никогда ты пожелаешь, я тоже могу пожелать, ты будешь Пить. Да, не бить да. а пить это, это да это ну, здесь... блять пожелание тут вообще блять не И вот вот спить спить это такой вопрос а, вот да пить, <свят> да насчет бить не знаю но пить Би, да бить, бить это неприятно но не, ну, я, нахуй, я не люблю людей. Бить, бить людей вообще не я не люблю людей а, бить. а вот пить нет. с людьми пить с людьми это всегда доносится. потому что смотри ничто так не объединяет людей как совместно выпитое спиртное да. Вот, вот, совместный, вот. С, совместный секс да. не так сближает Людей бить я не люблю Я чё, ну, якобы как человек обученный Я могу уебать так Ну, хоть я и дохлый, худой, да Но я занимался, нахуй, секцией ёбаной, блядь с этой ёбаной кикбоксингом, блядь Ёбаной секцией бить людей Да Я, блядь Ого! Ты умеешь другой фокус делать? Да, я умею другой фокус mm -hmm. делать. Стирать мой диван. Блять, я твой диван стирать не буду точно, нахуй. Хорошо, что у меня Давай тряп... тряпку, нахуй, быстрее, блядь. Знаете, не в ебенную тряпку, блядь. Паскуда, блядь. Заебись, еще я и кончил. Подсуну ему палёный пепси, скажу, блядь. Да не, блядь, это просто кошка. Хорошо, что я не помыл полы. А полы по помоют. О, сейчас одним виски можно будет помыть полы. Но все равно бесит меня, блядь. А виски нахуй выкинем, помойку нахуй. Пошел ты нахуй. И скажу, давай нахуй вот так, чтобы в кадр летело. Блядь, по-моему, я сделал того хуже. Да нормально ты все сделал, Нормально все сделал. Коты, придут вязать, блядь, мои тряпки? Да, блядь, нахуй твои коты. Котам твои тряпки обоссались, блядь. Там в не пахнет. Вы ну, заебись, ты сейчас придешь просто с вискарными носками, блядь, киюда. Заебал этого джокера, блядь. А хули мой, блядь, не искалн пол помойный. Я, блядь, еще раз так делал мог быть. Наверное, не в таких объемах не при таком настроении, но, блядь. Блять. Я пивом полной нахуй вымол на столько кубометров, блядь. А. Может, так быстрее высохнет. Пошли курить, может, пока тут... Ну, я курить больше не буду точно. Ну, пойдем отсутствовать. Давай вот так это назовем. Ну, хотя бы даже отсутствует, просто. С О, блядь. Моя нога. Опа. Вот вторая, блядь. <реш Lloyd> <реш> <реш> <реш> Успокойся-то нахуй. Сейчас все высохнет. Замачивай нахуй.